Схоже на ТЗМ На двуной макет. А там что, две что ли? две. с осталось. Но я бы ему дал запустил, Ну позавчера в этом районе, не у нас есть. Какой-то ему Сколько лет? Где-то минуту потом Это надо было полне Are you listening? Damn.